Парни, приехали мы с Ростова за КАМАЗом, за скотовозом. Не берем ни первый, так что берите, не сомневайтесь все ништяк.